Так, бадзи, карту бадзи вы можете построить онлайн, то есть набрав в любой поисковой системе, не обязательно Google, Яндекс, неважно, вбив в строку построить карту бадзи. И вам высветится большое количество различных сайтов где автоматически вы сможете построить эту карту. Но есть и второй путь сделать это вручную, и сегодня мы с вами как раз этим займемся. Карта базы состоит из 8 иероглифов. Ну, собственно, базы так и переводится, как 8 иероглифов. Здесь вы можете видеть год. Месяц, день и час. У нас есть верхняя часть, это так называемые небесные столпы. О них я расскажу в постах отдельно, потому что тема сегодняшнего вебинара именно построение и земные ветви. Итого мы получаем всего 8 иероглифов. Что нам нужно знать? Дату, время, место рождения. Дату, то есть час, это час и минуты, день, месяц и год рождения. И желательно иметь китайский календарь. Календарей несколько видов. Есть лунный, он больше используется для сельскохозяйственных работ. И есть солнечный. Мы будем использовать именно солнечный. Вообще Я слышала о том, что некоторые китайские мастера пользуются для построения карт и лунным. Но лично в моем опыте я работаю только с солнечным. И здесь важно уяснить несколько нюансов. Год в китайском календаре не начинается с 31 декабря по 1 января, как это нам привычно. Месяц в китайском календаре не начинается с 1 числа. То есть, как мы привыкли, 1 января наступает январь, 1 февраля наступает февраль. У китайцев это не так. И новые сутки у них не начинаются с нуля ночи, 1 минута. Очень часто именно из-за этого бывает большая путаница при построении карты. Видов календарей разных очень-очень много. Вот вы перед собой видите один Андрея Костенко. Я им не пользуюсь. Я когда-то купила эту книгу, посмотрела и поняла, что это просто лично для меня кошмар. ДО, ВД, ВМ. Я-то, конечно, понимаю, что это обозначает. Допустим, ВД большими буквами это означает вода янская и Д дерево янское. Если маленькие буквы, вот, например, 5.03, вы видите, это Д и В, маленькие буквы, соответственно, это дерево Инь и вода Инь. Но я считаю, что если изучать китайскую метафизику, то нужно вникать и в иероглифы. Поэтому у меня где-то книга лежит на полке, но я ее вообще никогда не пользуюсь. И вам тоже не советую. Лучше сразу привыкать Правильно все читать. А есть еще вот такой вот календарь, тоже книга Лиличун. Вот он уже более приближен к правде. А, так, правда, со временем сезонов тоже иногда бывает ошибка, когда рассчитывала немножечко неправильно. Но все остальное здесь хорошо. Что нужно сделать в первую очередь, и что делается достаточно легко. То есть мы должны расставить иероглифы и первый иероглиф проще всего поставить, который относится к году. Первый иероглиф у нас всегда идет в небесный столб, второй иероглиф у нас всегда идет в земную ветвь. Здесь все очень просто. Для тех, кто не знает иероглифы, это как раз этот год. Вот вы можете видеть 2023 год. И у нас год водяного кролика. Первый иероглиф это инская вода. Второй иероглиф это инское дерево, либо еще называется кролик. В данном примере, вы видите, я уже перенесла. Вот он он. Прошу прощения. А это не звук пропал, это я вообще пропала. Меня почему-то выкинула на другую страницу. Итак, то есть у нас календарь вот... Напишите, пожалуйста, появился ли звук. И вот вы видите, я перенесла в небесный столб. Угу, супер. И в земной ветвь. Но, как я уже говорила, у нас есть проблема в том, что начало года не является началом года привычным у нас по григорианскому календарю. То есть, если человек родился в январе, то мы обычно смотрим предыдущий год. Если человек родился в феврале, то мы тоже в некоторых случаях смотрим предыдущий год. Почему? Вот сейчас мы давайте посмотрим календарь. Вот здесь в строке написано дата, то есть день. Во второй строке написан месяц. И вроде бы как он у нас обозначен февралем. В Китае Новый год начинается с февраля. И вот этот вот значок тигра, это и есть февраль. И очень хочется, так как здесь эти даты, записать все февраль. Но это будет большой ошибкой. Потому что февраль у нас начинается, по крайней мере в этом году, с 4.02 в данном календаре да и в любом другом вы обратите внимание что всегда дата начала года дата начала месяца выделена отдельно но так как человек у нас возьмем пример рожден 5.03.23, 23 то есть уже в марте то, соответственно, мы можем спокойно брать 2023 год. То есть бывает такая ошибка, что люди привыкли читать гороскопы на какой-то определенный год, уже всем привычно, вот раньше было привычно там весы, лев, там еще какие-то. Сейчас уже привычно по китайскому календарю считать, что человек является там тигром, Кроликам, драконам, обезьянам или еще кем-то. Но нужно понимать, что если вы родились в январе, либо в первых числах февраля, то нужно брать предыдущий год. Иначе прочтение будет неправильным. Следующий у нас нюанс. У нас есть дата. Мы разобрались с годом, теперь нужно разобраться с месяцем. Тигр у нас февраль. И кролик у нас март. Так как мы видим 5.03, то есть 5 марта, нам, соответственно, хочется этого человека записать в кролики. То есть март это кролик. Вот он знак кролика, такой же, как и наш год. И здесь будет еще одна ошибка. Потому что март, начальные числа марта, это не март. Точно так же, как начальные числа февраля – это не февраль, апреля – это не апрель и дальше. Итак, вот у нас есть, мы о нем забыли, мы записали, все хорошо разобрались. Но давайте теперь посмотрим в март. Человек родился 5.03. И вот здесь вы можете видеть, что 5.03 – это еще вот я прям выделила 5-е 03-е, это еще предыдущий месяц, то есть февраль. Потому что март начинается в 2023 с 6-го числа. Вот оно поближе 6-го 03-го, только тогда мы можем записать его на март. И вот здесь вы можете видеть, уже записана вторая часть. Как я ранее сказала, февраль – это месяц тигра. То есть у нас 5, 03, 23. Вот мы записали март – это месяц рождения и год рождения. Вот у вас уже все эти иероглифы есть. Год вы видели, откуда мы брали сверху. Месяц мы тоже берем чуть пониже. То есть над каждой колонкой в китайском календаре написан месяц. И мы их, соответственно, берем для человека, для его дата рождения. Вот сейчас мы взяли этот февраль. И давайте посмотрим ради интереса, прежде чем мы подойдем к дню и к часу. У нас есть февраль, это тигр, у нас есть март, это кролик, у нас есть дракон, это апрель и так далее. Сейчас все перечислять не буду, список я уже давала в а, группе в телеграм. Допустим, человек родился 4.04, то есть апрель. И нам этот апрель очень хочется записать соответственно на дракона, на месяц дракона. Когда мы смотрим в календарь, мы видим опять то же самое. У нас еще не начался месяц дракона. И, соответственно, мы его записываем, этого человека, как рожденного в марте. Вот если он родился бы 5.04, тогда уже да, потому что вы видите, здесь есть выделение, то есть начался новый месяц месяц апрель то есть за этими вещами нужно внимательно следить иначе будет неправильное построение карты ну и последнее это очень легко у нас собственно день мы месяц записали год записали и теперь мы просто переносим эти иероглифы вот пятое ноль третий третий месяц мы просто эти иероглифы переносим на день рождения то же самое первый иероглиф это всегда небесный ствол наверху второй иероглиф это земная ветвь И почему в общем то бесполезно читать всякие разные гороскопы именно потому что у человека как вы можете заметить несколько животных в году такое животное, в месяце другое животное, в дне третье, в часе будет четвертое. Плюс эти животные определенным образом между собой могут взаимодействовать и порождать какой-то совершенно другой элемент. То есть, допустим, кролик может стать вообще не кроликом, а совершенно перестать быть деревом. И то же самое, собственно, и может происходить в небесных стволах. Но ну, сейчас я не буду эту тему развивать, потому что мы идем по построению. Если вы откроете любой календарь онлайн, ну в данном случае это календарь Минли, ну, вы можете любой другой открыть и вобьете ту дату, которую мы с вами вбивали, вы увидите, что у нас совпадает с нашим построением. Да? Одни и те же иероглифы, то есть у нас Инская вода, у нас кролик, у нас янское дерево, у нас тигр, у нас рен, янская вода и у нас собака. То есть вы вручную все это построили и строится это достаточно быстро. А для тех, кто легко ориентируется в иероглифах, тут буквально на полминуты дело. Но... Есть еще один нюанс, потому что начало суток мы привыкли, что у нас вот 00 наступило и пошли новые другие сутки. У китайцев помимо того, что сутки наступают не в 0000, это нужно опять-таки в календаре, это обычно э, написано. Дальше нам нужно переводить в свой часовой пояс потому что Китай находится в другом часовом поясе, отличном от Москвы и Питера и так далее. И плюс еще в некоторых городах и странах до сих пор есть летнее и зимнее время, это тоже нужно учитывать. То есть люди могут родиться там в 5 утра 15 минут, в 7 утра 25 минут, и это может быть сегодняшний день. А 00.22 для нас это сегодняшний день, а по китайскому календарю это будет предыдущий день. Вот я привела пример, ну здесь я просто выбрала Пекин, но вы на самом деле можете и другой какой-то город поставить, поиграться с календарем и обратить внимание. Давайте посмотрим. 5 марта 2023 год, 0000, ну вот ровно в 12 человек родился. И то же самое, дата 5 марта 2023, но уже 6 утра. Давайте посмотрим, вот эти части у нас месяц и год, они совпадают. Здесь все окей. Но смотрите, у нас день отличается от этого дня. И час отличается от этого часа. То есть получается так, что вот эта карта, она еще прицеплена к предыдущему дню. И то есть какие выводы? Нужно все всегда проверять. Сейчас я... Специально оставляла здесь листочек и немножечко порисую. Час я уже не буду сегодня разбирать, потому что как переводить часы у меня есть. Пост в, во Вконтакте, вы можете посмотреть. Но на одной вещи я хочу заострить внимание. Дело в том, что чтобы построить карту на час, нам нужно обязательно знать, какой ствол в дне рождения. И какая земная ветвь часа рождения. То есть земная ветвь, это, я напоминаю, это тот зверек, который стоит внизу. То есть вы строите карту. У вас все уже есть год, у вас есть месяц, у вас есть день и у вас есть вот эта вот земная ветвь. Условно, то есть пока без перевода в солнечное время, без перевода в ваш часовой пояс, то есть человек, например, родился в час, давайте возьмем час змеи. Час змеи условно это с 9 до 11. С 9 до 11 часов. И вот мы в земную вет ставим, в земную вет часа мы ставим эту змею. А вот чтобы нам найти небесный Ствол часа. Нам уже здесь нужен день. И вот здесь вот такая получается интересная фишка. Например, у нас человек родился в день... так, Давайте возьмем иньское дерево. И Есть специальная табличка, которая говорит, что если человек родился в час змеи, и в, э, в день инского дерева, то у него будет вот такой вот, это так называемый синь металл. Но если человек родился, сейчас возьмем что-нибудь другое, опять в тот же час змеи с 9 до 11. Но давайте возьмем, пусть будет день, это тин, то есть инский огонь. Сделаю табличку, чтобы вам было понятно, что это день. да? У нас тут час и здесь день. И он родился в день инского огня. Тогда у нас час меняется, и он становится инским деревом. То есть вот так высчитывается час. Но проще всего это делать за 2 секунды реально на калькуляторе.